И снова, здорово, всем привет, с вами Олег Алабудвин. Мы проходим мануальную терапию. Сейчас покажу вот, э, отличие мягких и жестких техник. Например, э, есть техники совсем мягкие. Вот, допустим, ну-ка, наклони головы. Допустим, вот, седьмой позвонок мы нащупываем. Ну, вот, вот этот вот. Как проверить седьмой, это первый грудной, я уже говорил, да? Вот на повороты. Седьмой уходит. Он уходит туда, да. Так выпирает, значит, это седьмой. И вот так вот он стороны больше загибается чем первый грудной вот, почти не шевелится вот он седьмой седьмой мы обнаружили он немножко вот торчит в эту сторону вправо да то есть ротирован против часовой стрелки значит мы в него упираемся и практически без щелчков вот, не знаю видно он да чуть-чуть вот видите он вот сюда упирает немножко то есть нам с этой стороны надо растянуть голову сюда вот так поворачиваем голову и почти без щелчков будем поправлять за счет силы мышц. Смотри, я туда давлю, а ты сопротивляешься, вообще голову предположим в сторону. Что-то вот. слабо. слабо да. Все, все, все, хватит. Еще давай. Ага. И еще больше угол. Еще больше угол. Слабый, да? Давай вот так чуть-чуть. Ага. И еще разок. А тут сильно прям не а, надо. Да? Не надо. Тут надо на 70, на 60-70 градусов а, усилий. Вот, то есть это пир тот же самый. Раз, все, пускай голову, расслабились. И наклоняй вперед. Что? О, встал? встал, да, да. Видите, даже без щелчков получается. Но если не видишь, можешь пощипать. Вот. И, например, второй позвонок, да, шейный Немножко, нет, сам сам не крути, сам mm -hmm. просто расслабился. Также проверяем на наклоны, на кивок и на ротацию. Вот сюда он больше выходит. Не болит здесь? Нет. Нет. Теперь жесткие методы, да? Ложись на спину, головой сюда. <свы> <свы> вот, сколько размяли, да? теперь есть разные приемы я вам уже показывал да вот такой например прием вытягиваем его потом с ротацией вот такой да и еще один прием через челюсть тут надо поймать угол вот примерно вот такой и а! ухде <связать> <связать> Да? Главное поймать угол и расслабление человека. Вот так вот целимся, чтобы прям в него попадали ему челюсти. О, да. И вот он встал. Вот, то есть надо, руки даже быть чувствительны, да, чтобы вы поймали, когда мобильность голова ослабла, прям провисает. Жар бросила. Жар даже бросил. Но это парасимпатическая наша система так работает. Есть вот. Все, человек отойдет буквально через 2 минуты, все будет нормально. Фу -фу -фу -фу. Да. Теперь покрутил головой влево полностью. Да, да, действительно спасся сразу. Вправо. Ну, нормально поворачиваться, да? Нормально. И сюда хорошо. Видишь, вот, вот практически полностью поворот на 90 градусов. Видите, мы увеличиваем мобильность. Вот. Пользуемся разными приемами для разных случаев. Да? Кому-то полегче надо делать, кому-то посерьезнее. Да? У кого-то настолько воспалены мышцы, что вы не сможете провести вот этот трастовый прием. Да? Тогда используем пир. Ну, пир может быть вообще разный. Ну-ка, давай повернемся на живот. Сейчас покажем просто уже не шею, а, допустим, лопатку. Проверяем, например, вот тут. Больно? Блиновато, да. Да тут есть да? да вот как бы мы действовали обычно массажист начал бы растягивать да растирать и, и проминать глубоко можно точками действовать методов вообще очень много да можно хиджама сюда поставить э -э мануальчик он бы стал бы про продавливать вот так вот в другую, другую сторону чтобы она там хрустнула. а есть методы пира после симметрической релаксации кладем руку вот так и теперь смотри, поднимай плечо вот сюда. Я давлю вниз, а ты поднимай. Все, опускаем. Еще. Опять вдох? Да, вдох. Поднимай. Выдох. Вот. И каждый раз мы увеличиваем угол падения. Сейчас еще раз. Вот так. Еще раз поднимай. Уже, уже сложнее, да? Опускаем. Еще раз. Ну вот все. Три примерно положения таких. Три положения вот таких. Вот еще раз. Давай, вдох. Там прям не напрягайся на. Да? О, хрустного, слышал. Даже, даже хрустного уже, да. Вот уже. Под лопаткой хрустного, да? плече по плеча. так и еще раздох угу, все расклад. три раза так и три раза вот так поднимайте теперь локоть вот сюда угу. больше локоть чем плечо локоть вот так угу. накаток наверх назад все, вот да? так. Голову лучше туда, да. И вот так вот. Еще раз поднимай. Прям совсем сильно не надо. Угу. И ещё разок, третий раз. Все. Всё, теперь проверяем. Есть тут боль? Меньше. Меньше уже, да? Угу. Вот теперь подосно, например. Мышцу вот, вот тут. Болезненно? Нет. С этой стороны. Да. А тут болезненно, да? Угу. Ну, давайте теперь эту мышцу проработаем. Значит, берем руку. Вот так я держу, да? Ты поворачивай вот сюда. А, понял. Ворачивай, вдох. Угу. Мы немножко ослабляемся. Да, вкусно. Да, вкусно даже да Опять плечо. Вдох. Угу. То есть вот эта мышца получается на растяжение сейчас работает. Еще раз вдох. Выдох. И вот в эту сторону. Поднимаем вот так вот. Угу. Вдох. Выдох. Вот послабее, не обязательно так сильно. Вдох. Вот, даем сопротивление, выдох. Расслабились, еще раз вдох. Все. То есть мы проработаем на вытяжение и на сокращение. Вот так вот, да? Все, пускай руку. И теперь проверяем. Есть? Нет. Нет, не больно. Абсолютно нет. Фокус. Вот это и есть наш фокус, фокус нашей работы, поэтому меня зовут Гудвин, и вы приходите к нам, становитесь такими же волшебниками, магами, которые творят и, и чудеса и восстанавливают тела людей, делая их здоровее. Ну и вся жизнь будет налаживаться тоже хорошо. До новых встреч, друзья, с вами был Олег Гудвин.